Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. А, спасибо всем, кто подписывается на канал. Вот там, вот там. Прожимает колокольчик, естественно, пальчик вверх ставит. Ну, кто-то вниз ставит, ну ничего страшного, мы не расстраиваемся. Значит, вы все-таки смотрите и оцениваете наше видео. Конечно же, спасибо всем, кто оставляет комментарии, потому что комментарии очень важны для нас. А, что сказать, что сказать? Вы уже пос посмотрели, я так понимаю наш многосерийный фильм про то, что можно приготовить с лавашом. Сегодня... Сегодня мы будем, наверное, готовить, что ни на есть, одно из самых таких мужских блюд. И это у нас будет плов. А, согласен, плов делается, в принципе, по-разному. Каждый его готовит, как ему нравится. Я сегодня покажу что-то универсальное, потому что сегодня мясо у нас будет, это свинина. Готовил из баранины, мне тоже очень нравится из баранины, но, к сожалению, сегодня в магазине не было баранины, да. Поэтому у нас сегодня будет плов из свинины. Но я думаю, мы еще как-нибудь запишем плов из баранины, э -э, так как, сразу говорю, да, мне самому больше нравится из баранины. Все-таки это более ароматное мясо, нежели чем свинина, но ничего страшного, свинины тоже неплохо получается. Поэтому сегодня будет плов. Вариаций плова, опять же, как его готовить, довольно-таки много. Каждый готовит, в принципе, по-своему, как ему нравится. Я буду готовить, так как нравится мне. Это будет довольно-таки быстрый рецепт. Конечно же, это будет не как положено по-правильному в казане, на огне. Согласен, это и есть своя изюминка в этом. Это будет просто на сковородочке, да в кастрюлечке. Но, тем не менее. Так, я думаю, уже пора переходить непосредственно к самим ингредиентам. Конечно же, само непосредственно мясо. Обязательно лук. Лука много. Пару морковок таких средних, уверенных. Головка чеснока. И по специям у нас тут что есть? Куркума, сушеный барбарис, обязательно зира, без нее плов не делается. Возьмем куриный кубик, бульончик сделаем. Острый чили. Это опять же по вкусу, кому как. Не обязательно обязательно черный молотый перец, кориандр, ну и естественно соль. Ну и это уже само собой. Ну что, начинаем с мяса, нам его прежде всего подготовить. Нам нужны небольшие кусочки, чтобы они хорошо попадались и прожевывались удобно, они огромными кусманами. Поэтому нарезаем мясо. Вообще мясо можно, в принципе, любое, но как, я думаю, все прекрасно знают, что плов довольно-таки такое-то жирное блюдо и поэтому я взял, допустим, шею, потому что это довольно-таки нежное и жирное мясо, и, а если я беру баранину, то баранина обязательно будет, надо взять курдюк для того, чтобы зирвак сделать прям такой насыщенный, прям мощный, хороший. Но сегодня, я как уже повторюсь, баранины, к сожалению, не было, поэтому у нас свинина. Свинину, я же говорю, взял шею, потому что довольно-таки жирное мясо, довольно-таки сочное, поэтому выбирайте лучше, конечно же, шею, чтобы плов получился таким прям насыщенным, жирненьким, хорошим. Нарезаем небольшими кусочками, такими, чтобы, когда они у нас еще поджарятся, ну, плюс-минус вот такими кусочками, чтобы удобно было их кушать, чтобы как раз кусочек попался в рот и раз-раз проживали, а не огромными кусками. Ну, опять же говорю, все делают по-разному, кому как нравится. Мне нравится вот так, чтобы куски были не огромными. А тут уже зависит от того, как нравится вам. Так, подготовим все ингредиенты остальные. Возьмем морковку. Можно ее, конечно, натереть на терке, но что-то мне хочется, чтобы она прям попадалась кусочками в рисе. В нашем плове, вернее, поэтому нарежем ее вот такими вот полосками, Так, оп. чтобы она прям чувствовалась. Так раз, и потом еще пополам, слишком длинные будут. И вот такими вот полосочками примерно будем ее обжаривать. Ну и нарезаем так всю морковку. В принципе, тут ничего сложного, можно, опять же повторюсь, на крупной терке, спокойно абсолютно ее натереть и поджарить так. Но, говорю еще раз, хочется, чтобы морковка прям попадалась, а не была кашицей. Поэтому вот такие вот полоски. Ну что, начнем мы с обжаривания мяса. Немножко маслица. Масло уже разогрелось. Пока что не добавляем ни соль, ни перец, ничего, чтобы оно не подгорело. Просто сейчас обжарим мясо. Все, ребят, смотрите. обжариваем мясо, ну, до, золоти... до золотистости. Как пр... правильно говорится, нет света, нет вкуса. А, и в комментариях, ребята, напишите, как правильно... В кулинарном мире называется, когда обжаривать что-либо до корочки. Кто напишет правильно, тот молодец. Небольшую дам подсказочку. Это называется, ре, первое слово это реакция. А дальше уж погуглите, либо кто знает, тот красавчик. Ждем -то ответы в комментариях. Обязательно посолим но не обязательно это по моему желанию острый чили перец хочется чтобы была прямо стринка он такой хороший хороший прям добавим туда сразу же молотого перца черного ну, уже по вкусу кому как больше нравится и обязательно опять же не обязательно но мне хочется добавить кориандр прям люблю свининку чтобы была она с кориандром очень нравится ну это уже по вашему усмотрению добавлять вам или не добавлять в принципе все теперь это перемешаем мясо все мясо у нас будет теперь ожидать своего времени но ребят обязательно обжаривайте мясо вот прям до корочки чтобы была вот такая золотистость мясо должно быть в принципе уже готовым полностью если это свинина кто-то может делать из курицы курицу обжаривайте тоже обязательно до корочки все, мясо пока убираем, обжариваем овощи. Мясо мы убрали, масло у нас осталось. Оно все светлое, все с ним хорошо, единственное оно с ароматом мяса, естественно. Все, вываливаем сюда же лучок, в это же масло. И немножко его сейчас обжарим, но не до золотистой корочки, естественно, потому что у нас туда же пойдет морковка. А просто его попустим немножко. Лучок у нас стал уже такой более-менее прозрачный. Закидываем сюда морковку и включаем средний огонь и потихоньку это раз, все растушиваем. Не на сильном газу, не на слабом, ну на среднем, на умеренном газу. Нам нужно это протушить, чтобы морковка у нас стала мягенькой, а лук, естественно, чтобы он у нас не ужарился, не подгорел. Поэтому средний газ и потихоньку растушиваем. Все, накрываем крышкой. И оставляем пусть тушится. Вываливаем мясо в кастрюльку. распределяем ее равномерненько по дну ровным слоем. Ну, примерно так. Примерно. Дальше у нас идут сюда сверху наши овощи слоем. Также их выравниваем сверху. У нас вот здесь стакан риса промытого. Разравниваем ровно. Хорошо. разравняли. Подготовим бульончик. Взрываем его кипятком. У нас пойдет два стакана. Вот. Сейчас с первым стаканом зальем. Сейчас только единственное еще хорошенько размешаем. Бульончик. Это займет некоторое время. некоторое время. Пока у нас сейчас бульончик немножко настаивается, рас, раскрывается, засыпем сразу барбарис. Барбарис тоже не обязательно, но прикольно он там получается с ним. Хорошенько куркумы, Ну, куркума она тоже особого вкуса никакого не даст, зато даст приятный цвет нашему плову. И зиры, но с зирой, повторюсь, Зиры ну, я добавляю немного, потому что приправа довольно-таки специфическая. Немножко ее насыпем и обязательно ее разотрем вот так между рук, чтобы она не была цельными зернышками, а такая молотая, скажем так. И, конечно же, конечно же добавим туда свежемолотого еще перца. У нас как раз уже бульончик настоялся. Выливаем первый стакан. И следом за ним выливаем второй стакан. Все, вот видите, вода должна немножко покрывать рис сверху. И все, включаем огонь. И на слабеньком огне на слабеньком огне, оставляем это минута где-то 10-15. Накрываем крышечкой и пускай влага впитывается в рис. Все, пока что ничего не мешаем, не перемешиваем, оставляем так. Смотрите, вся влага у нас уже выпарилась, все, долго не запариваемся. Выключаем просто газ, огонь, закрываем крышечку и оставляем так еще минуток на 10, чтобы оно все впиталось. Потом уже мы все перемешаем, пускай все пропитается что, друзья, плов получился. Получился он, скажу сразу, прям белиссимо. Офигенный плов. Конечно, со свининой он немножко другой. С баранинкой он более ароматный получается. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете вкус, аромат баранины. Но, тем не менее, очень вкусный получился. Что еще сказать? Обязательно, обязательно, когда обжарить мясо, обязательно обжаривайте прям до корочки. Это... Дает свой прикол. Я вас уже просил в комментариях написать, что, что это, как это правильно называется на кулинарном языке. Буду ждать ответной реакции вашей. Что еще сказать? Пробуйте, готовьте. Все супер, все классно. Радуйте своих родных и близких. Вот. Спасибо всем, кто подписывается на канал, прожимает лайкосики. Для нас это очень важно. Ну и естественно оставляйте свои комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!